Гормон начинает выделяться, ваше сознание, оно не начинает контролировать это и начинает падать. Почему? Оно слабое. Особенность эзотерика заключается в том, что он может научиться управлять своим сознанием, управлять собой, управлять своим телом, управлять своими мыслями, управлять возможностью там не старение и так далее и так далее это дает возможность человеку быть более осознанным и умудряется и человек таким образом умудряется контролировать и свое физическое тело и контролировать свои паттерны сознания. таким образом можно сказать что весь мир он делится на тех людей которые живут не контролируя свое сознание и не контролируя свое физическое тело таким образом гормоны они могут когда хотите срабатывать правильно Тогда это доказывает то, что если человек не может доверять себе вечером, когда приходит домой, то тогда человек вообще никому не должен доверять.